А в каких местах для тебя табу знакомиться с парнями? Клуб Почему? Потому что в клуб приходят для чего? Отдохнуть, развеяться, потанцевать, Пап выпить сейчас. Кто общается в клубе? Ты общаешься в клубе? Ну, смотря в каких Ну, вот я не общаюсь в клубах Я прихожу в клубы отдыхать И когда ты в опьяненном состоянии, ты выпил, ты отдыхаешь И вот знакомиться, привет, как дела, чем занимаешься Нет Хорошо а Смотри, если красивый парень Подойдет к тебе на улице, и ты поймешь, что вот ну какая-то сразу искра возникает. И он такой, знаешь, в первые там пять минут общения говорит, Лера, вы мне очень понравились, хочу заняться с вами сексом прямо сейчас. Твоя реакция? Моя реакция? Да, но вот я тебе, он, но тебе он понравился, нет. есть искра вот этого, да, то есть нет. ты уже он прикольный парень. А, а как? <фух> это нет, это невозможно, нет. Понятно. Ты разворачиваешься и уходишь, да? Лично я да, но не исключено, что есть девушки, которые, возможно, согласятся. Хорошо. Вопрос на проверочку. Сколько раз в жизни ты уезжала из клуба с малознакомым мужчиной? Ноль. Ноль раз. Ну, и уж проверочку прошла.